Ну-ка, жизнь нас очисляют. мне так кажется, да и зачем мы кинули смоук? Так, ну все, я в принципе собран, портфельчик мой собран, все учебники есть, скажи, сегодня я буду и добавить. Ладно, не важно, я надеюсь, что так, по часам уже, блин, 7,50, а уроки у нас начинаются в 8. Фу, так, опаздываю на урок, нужно хоть машину смотреть. Так. Так, ну вроде все нормально. Это что такое? Что ты делаешь? Фу, так, выходим, я уже опаздываю. Надо хоть лайвочку мою смотреть. Вроде цела, под капотиком масло есть. Так, ну это что? Это Серега, что ли? Дарова! Ты на джип Гранчероки? Да не, папа подогнал, он себе новую купил. Нифига себе! Так давай я припаркую, а то как -бы давай, дизель в наше давай. время. Дизель в наше время очень дорогой. <с graves> угу. Ну капец у тебя тут, конечно, движок. По сравнению с моим, конечно. О, нифига у тебя беха. Да, беха. Дед, мне дед подарил. А что ты тут, я вижу, менял тут что-то уже, да? Да, да, фильтр поменял, масло. Ну, короче, все Понятно. дела. Понятно. Ну, чтобы, понимаешь, просто, как бы, дед за ней не следил. Ну, он купил ее баушную, за ней вообще не следили. Кстати, по-моему, по я в багажник, а, да, я в багажник вложил аптечку. На О, это хорошо. Ладно, погнали. Так, ну все, пошли. Баба-зина, Здрасте. Да, бабуза, это плохие новости для нас сегодня, да. Ну так и знали. Да, это же вы на нас настучали, бабуза. Да, Баба Зина. А, а я вам приносил, да, вы тут, блин. Я вас запомню. Побежали, побежали. Всегда. Пошли, пошли. Ладно. Так, все один, Марина Ивановна, нас, здравствуйте. Да, значит. Ага. Субботник, да, мы все знаем, Марина Ивановна. Да, да. Ага, для нас сегодня плохие новости. Слышишь, для нас плохие новости. Да ладно, не привыкать. Нас, скажи, соотчисляю. Мне так кажется. <рит> ну, ну, ладно. Ну да, каникулы, можно сказать. А, подожди, нужны у Марины Ивановны. Да-да-да, Марина Ивановна, дайте веник. Так, ну все, спасибо, Марина Ивановна, за веники. Будем лупашить первоклассникам веником. А ты, кстати, ты что, ни разу не бил веником первоклассникам? Нет. Серьёзно, капец. Так, ну вот эту фигню убираем. Да, это вонючее пиво. Так, давай, ты убирай здесь, я а, дальше... Интересно, пойду. кто тут это раскидывает просто? Да мне кажется, эти всякие подобные... Так, это... все, я в мусорный бак выкинулся. Подобные всяким трудовикам-балерам. Я чуть веник не выкину. Да, было бы... Да пипец, у меня что-то аллергия, что-то нос моргает. Капец. А чё тут тачка не делала? Да, ребята, конечно, у меня сложно записывать ролики, но мы записываем, да, Серёга? Ну да. Не знаешь, чья это Нива такая крутецкая? Не знаю, прикольная, черненькая такая. А что ты тачку открыл? чё? Какой Откры... дебил не закрывает тачку, блин. Действительно, какой дебил не закрывает тачку. Не, ну мы-то рядом. Ну да. Так, пошли несем веник Марине Ивановне. Веники. Веники, да. Веники, все правда. Марина Ивановна, А что-то баба-зина разлинилась, что-то ученик. Давай, отдавай веник Марине Ивановне. Нет, ну Она надо. сказала к директору. Так, подожди, стой, стой, стой, стой. Ты, ты чё? О боже, перед ты Перед директором, не... перед директором. Просто понимаешь, Марина стресс, Иван, стресс, стресс, а тут стресс. Я уже не... Да давай иди уже со мной, давай быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, да быстрее. я хотела рассказать, что ты куришь. Да, хотела. О, директор, а он в классе, слышишь? Побежали давай со мной, быстрее, вниз, на первый этаж. Да, здравствуйте, здравствуйте, директор, да, как да, ну, что, мы готовы. Слушай, он, мне... он мне напоминает Кинчин Ина. Крутой. Так, давай, говорите, директор. Так, ну ребятишки, что вам сказать, вы, короче, отчислены со школы этой. Вот на месяц чтобы вы там этот работы там провели над собой чтобы вы так больше не делали не ну если вы такое сделаете в следующий раз когда уже придете снова в эту школу ну как бы вам все отчисление на всю жизнь вашу от этой школы все до свидания это все что я вам хотел сказать Можете идти домой. Так, ну слушай, не бей его, ты шо. Быстрее, быстрее, быстрее. Деревьера, а выкуньте. Да мил, вали, вали. Вали, да куда ты побежал? Давай, сюда, сюда. Алло, да, мам. Да, мам, мне некогда пока. Все, бабазина, бабазина, до свидания. Мы больше с вами не дружим. Пошли в попку. Так, ну. Кто? Слушай, так, так как у нас ну есть я машины, хотел, знаю, слушай, может. помнишь, я тебе говорю, что я с деревни хрен. Помню, помню. Поехали в деревню, хрен. Че, реально ехать на море поехать? Да какое море, там в деревне намного интереснее, Прям в сто раз. Да? Да. Ну, давай, выезжаешь я улетаю в стратосферу. Смотри, прямо на дом приземлюсь. Бонь! Боньк! Ух, так все, вроде починил, Серега, что-то она сломалась. Вряд на ходу заглохло. Ну, беха же, беха. Беха, да. ну все, давай, выезжаем. Я знаю, дорогу в село хреново. Вроде так. Давай, ты едешь там за мной. Проскочи. Это ж как выезжать, как выезжать из города по правильно? Да, да. Так, Серега, ну что, мы подъезжаем уже к хреново. Мое любимое село. Слушай, тут мой дед, правда, дед где-то, наверное, снова забухал. так... Давай последний техосмотр, нормально все. Можем заезжать в деревню. А да, дом? Просто не любят, когда в деревне на, на, на сломанных тачках. Вот видишь справа мой дом. Здесь, правда, да, занят дедуш этот тут деда Шаха или Пятерка. А ну поставим рядом пока. Так, ну все, побежали. Здесь вот, короче, мой дом. Заходи. Я думаю с бабушка встретит. Бабушка привет, как твои дела? Не, крепетишки, что это ты, Лёшек пришел со своим другом? Ну, окей, так, иди наверх. Ох ты, что тут наверху? Картины какие-то. Ребят, смотрите. Это ты что? Ты кто то свой сиди А нет, ты кто? какой тикток? Нет, нет, нет. Да я Короче, не смотри, вот наши кровати, мы здесь спать будет. А что это за картины, дорогие? Да, очень. Да это, это, вот, это, вот это единственное в селе 50 рублей стоило. И вот это вот единственное во всем городе 100 рублей стоило. <смех> <смех> Че так мало? За вот этот пейзаж я бы поставил реально долларов 500. Ой, ух уж эти богатые. Короче. Шо тебе еще тут что-то показать пошли на озеро ты что дверь своей машины не закрыл вообще что я закрыл так слышишь у нас мы еще можем успеть на озере покупаться а да, уж холодно хочу да, нормально 5 часов пойдет так все пойдем на озеро пойдем на озеро кстати здесь этот пятерка пятерка деда моего пятерка, тут еще велосипед а че, ну, что есть огурец -мо так давай побежали он короче любит заниматься огородом мы баба я Понятно, может спрятал может спрятал от бабушки смотри ё-моё какое здесь мачное озеро как я давно здесь не купался давай я попробую нет слушай холодновато холодновато Давай, опа! Ты что тонешь, тонешь, тонешь? Боже, да, что? напугал, напугал. Ну что, друзья, вот такая прекрасная серия вышла по, значит, э, вживанию школьника. Сегодня мы приехали в деревню Хреново. В мою деревню покупались на озере нифига себе дошираки до дошираков слышу что ты вообще богач вот короче и завтра думаю друзья что мы поедем пойдем или поедем в кемпинг понял прикольно что-то придумаем ребят всем спасибо за просмотр всем удачи и горят жопу